В предыдущей смете мы применили индексы на полный комплекс работ, для вида строительства жилищно-гражданское. Но мы знаем, что существуют индексы по видам работ, и считается, что в этом случае мы получаем более точный результат расчетом. К какому виду работ следует отнести затраты по этой смете? Виды работ, указанные в строках сметы, предназначены для расчета накладных расходов и сметной прибыли и никакого отношения не имеют к индексации. Земляные работы и работы по устройству фундаментов явно относятся к разным видам. На практике выделяются разделы с соответствующими видами работ, и уже в концевиках разделов можно указать индексы. Как это сделать? Сначала преобразуем структуру сметы. Вводим два раздела – «Земляные работы» и «Фундаменты». В разделе 1 выделяем строки с 6 по 13, функция «Вырезать». Переходим в раздел 2, вставляем вырезанные строки. Обратите внимание, для каждого раздела автоматически сформировалась таблица итогов. Это значит, что в каждом разделе с помощью концевика можно выполнить обработку итогов. Затраты в разделах представлены в базисном уровне цен. Для таких вариантов расчета в библиотеке есть концевик R02. По сути, это тот же концевик K08, только без расчета лимитированных затрат. Методом замены таблиц в концевике – Установим индексы из таблицы 1.2. Вид работ 1. Земляные работы. Проверим индексы на материалы и транспортировку. Для строк с расчетом накладных расходов и сметной прибыли выберем таблицу «НРСП-2012». Вид работ 1.1. Земляные работы, выполняемые механизированным способом. Во втором разделе также следует рассчитать концевик. Воспользуемся следующим способом. Ставлю курсор на раздел 1 и открываю контекстное меню по правой клавише мыши. Выбираю копировать концевик. Перевожу курсор на второй раздел и даю команду «Вставить копию концевика». Осталось изменить только вид работ с помощью операции «Замена таблиц». Из той же таблицы индексов выбираем другой вид работ – 2.1. Для накладных расходов и сметной прибыли заменяем вид работ на 6.2. Также проверяем индексы на материалы и транспортировку. Концевик всей сметы, оставшийся изначально от исходной сметы, работает уже неправильно, поэтому его следует удалить, а вместо него подключить концевик, который сложит результаты расчета концевиков разделов и начислит лимитированные и прочие затраты на всю смету. Концевики с шифром S суммируют итоги концевиков разделов сметы. Выберем концевик S01. Так же, как и в предыдущем варианте расчета, при печати такой сметы нормативы накладных расходов и сметной прибыли в строках сметы следует отключить.